Что же такое хронический танзелит? Хирургического лечения бояться не стоит. Что будет, если не лечить? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о танзелите. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку с методами профилактики хронического танзелита. Тоже такой хронический тонзиллит. Это хроническое воспаление небных миндалин или, как их еще называют, гланд. Чем оно характеризуется? Для этого нам придется немножечко рассмотреть строение небных миндалин. Они состоят из так называемых крипт и лакун, то есть это система извитых канальцев и углублений, которые находятся на поверхности небных миндалин. И в этих самых лакунах и криптах скапливаются казиозные пробки, то есть гнойные пробки, которые нам очень сильно мешают и причиняют достаточно сильный дискомфорт. Часто пациенты замечают их у себя, когда смотрят в горло, приходят к доктору и говорят, доктор, у меня какие-то белые камушки, белые пробки в горле. Почему они образуются? Это, по сути, продукт бактерий, болезнетворных бактерий, которые скапливаются в наших миндалинах и сидят внутри. Чаще всего это вызывается гемолитическим стриптококом, но также могут быть и другие бактерии. Как же может беспокоить данное заболевание? Для этого рассмотрим, какие вообще могут быть формы и как можно лечить хронический тонзиллит в зависимости от форм. По одной из классификаций выделяют простую форму. Она характеризуется образованием этих самых пробок на миндалинах и внутри миндалины, недомоганием, слабостью, покраснением горла. Чаще всего данная форма лечится консервативно. Для этого необходимо промывание лакун миндалин. То есть мы должны удалить все пробки с поверхности и изнутри из нашей миндалины. Делается это врачом исключительно в лор-кабинете. И также назначается консервативная терапия, то есть различные таблетки, полоскания для того, чтобы уменьшить симптоматику. Следующая форма это токсикоаллергическая форма первой степени. И тут, как уже следует из названия, в наш организм идет токсическое воздействие. Почему это происходит? Вообще наши миндалины, это как наши стражники нашего организма, относятся они к лимфоидной ткани. То есть здесь происходит борьба с поступающими к нам микроорганизмами болезнетворными, которые должны удаляться и не проходить внутрь в наш организм. Но если наши миндалины не справляются с данной ситуацией, тогда, наоборот, они причиняют вред организму, оказывая токсическое воздействие на него. И очень важно не упустить именно вот этот момент, когда перешло из простой формы уже в токсикоаллергическую форму. Токсикоаллергическая форма первой степени проявляется наличием тем же самых казиозных пробок. Также отмечается недомогание, слабость, частые простудные заболевания. Но здесь присоединяется наличие субфибрильной температуры. Температура повышается до 37-37,5 градусов периодические боли в составах и увеличение регионарных лимфоузлов то есть это могут быть подчелюстные лимфоузлы. При данной форме танзелита лечение может быть консервативным. В обязательном порядке промываем лакуны миндалин, причем делаем мы это курсом, однократно процедура будет недостаточно, и курсовые лечения минимум раз в полгода. Если после двух-трех курсовых лечений все равно сохраняются вышеуказанные жалобы, то необходимо прибегнуть к хирургическому лечению, то есть к удалению небных миндалин. И третья форма ⁇ это токсикоаллергическая форма второй степени. Данная форма характеризуется наличием тех же самых казиозных масс, также частыми простудными заболеваниями, болями в суставах, но они уже носят постоянный характер, достаточно стойким повышением температуры тела до 37-37,5 градусов. Уже отмечается изменение на ЭКГ и могут быть проблемы с сердцем, и возникают так называемые сопряженные заболевания, то есть ревматизм, эндокардит, а также возникновение паратензилярных абсцессов – это гнойники, которые находятся в полости рта и требуют уже хирургического лечения, вскрытия и удаления гноя. Лечение данной формы только хирургическое, потому что наши миндалины уже не справляются со своей функцией и оказывают токсико-аллергическое воздействие на организм. Также очень важным маркером и помощником в определении стадии формы тензиллита являются некоторые специфические анализы, такие как антистрептолизин, ревматоидный фактор и c реактивный белок. Соответственно, если эти анализы повышены, то это тоже уже очень плохо и также требует рассмотрения необходимого лечения. Соответственно, если у вас частые боли в горле и вы приходите с данными жалобами к лор-врачу, то в первую очередь мы не знаем, какая у вас степень, мы начинаем с банального осмотра по которому уже видно, насколько изменена ткань миндалины, скапливаются ли в ней казиозные пробки. Мы берем посев на флору и чувствительность к антибактериальным препаратам и делаем специфические анализы крови, такие как антистрептолизин, ц реактивный белок и ревматоидный фактор которые показывают нам на наличие стойкого воспаления и на наличие инфекции, которая содержится в миндалинах. Однажды в клинику обратилась девушка с жалобами на боли в горле. При осмотре был выявлен паратонзилярный абсцесс, то есть гнойник в горле, который часто является следствием хронического тонзилита. Это был уже не в первый раз, не первый абсцесс у девушки, и миндалины она удалять отказывалась до этого. Но в ее случае все было немного грустно, так как этот гной вследствие образования уже рубцов в миндалине, этот гной пошел ниже в шею и образовалась флегмона шеи. Это состояние естественно, требует неотложного хирургического лечения. Ну, соответственно, история закончилась хорошо, девушку вылечили, просто понадобился очень длительный реабилитационный период. Поэтому вот что бывает с людьми, которые вовремя не лечат свое горло и не занимаются лечением хронического танзиелита. На данный момент существуют разные методы лечения хронического танзиелита. И э, нам важно понять, в каких же случаях следует удалять миндалины, в каких их можно полечить еще консервативно. Сейчас многие придерживаются теории, что миндалины можно удалять фактически при любой форм, форме, профилактически, так же, как э, аппендицит, например, или зубы мудрости. Э, я не очень согласна с этой точкой зрения, так как все-таки, если э, мы имеем с простой формой хронического анзелита то наши миндалины еще могут нести защитную функцию и тогда мы можем сделать максимально все чтобы их сохранить и вернуть защитную функцию а если же все-таки речь идет о токсикоаллергической форме будь то первая или вторая степень то а, тут уже Лучше все-таки прибегнуть к хирургическому лечению, чтобы не было токсического воздействия на наш организм. Хирургического лечения бояться не стоит, так как в современном мире, в современной медицине это делается чаще всего под наркозом. После традиционной тонзиолоктомии период реабилитации составляет порядка полутора-двух недель. После удаления радиохирургическим методом это сводится где-то к неделе. После удаления небных миндалин жизнь пациента станет намного качественнее и ярче, если мы говорим про токсикоаллергическую форму. У него перестанет болеть горло, его перестанут мучить пробки. Не надо будет обращаться постоянно к врачу за промыванием этих самых пробок и лечением. Что будет, если не лечить хронический тонзиллит? Соответственно, наша простая форма может перейти в токсикоаллергическую. Токсикоаллергическая первая может перейти в токсикоаллергическую вторую, и тогда возникнут стойкие изменения, необратимые уже в организме, такие как ревматизм, такие как эндокардиты, либо проблемы с почками, например. Поэтому очень важно следить за состоянием вашего здоровья, за состоянием горла, лечить хронический тонзиллит вовремя, чтобы не прибегать к хирургическому лечению. Методы лечения, которые существуют у нас в клинике, соответствуют лучшим международным практикам. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен большой опыт по лечению и диагностике хронического тонзиллита. Если вы столкнулись с такой проблемой, приходите, мы вам поможем. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку с методами профилактики хронического тензилита.